Беги там, все и без... Как тебе новая прическа? Это не прическа. Это варит миллионы. как как президентом. 20 я на У вас классный адбак, там вот туда смотри. Туда, что пьёт, шот шот шот шот шот. я сонди. Мама, я Поехали. Мама, я мама, я... меня голосуйте. Взрываем кел. Это состояние сознания, чувак. Проснулся, обернулся, нулся, ищет, и покопит, что с тобой не так, мать запалю тебе Ебал! Лови аптечку Оба